Многие люди не придают особого значения, чтобы жить в святости, в святости, без которой ты никогда не увидишь Господа. Многие говорят, что они уже давным-давно спасены и что они живут под благодатью и что грех их совершенно не касается, он отлетает от них, потому что они уже спасены, когда сами они живут в грехе, они дружат с этим миром, они смотрят телевизор. Они слушают мирскую музыку, они смотрят мирские фильмы, они ходят на все эти мирские вечеринки, на все эти праздники, они участвуют во всех праздниках этого мира. Они не пропускают ни один праздник, они с этим миром заодно. Они с дьяволом здороваются за руку, и они говорят, грех от них отлетает, они говорят, для чистого все чисто, они не придают особого значения, чтобы жить в святости без которой они никогда не увидят Господа. Они тешат себя надеждой, что они вечность будут проводить на небеса, в то время как они с дьяволом заигрывают в его игры. Люди не понимают, что всякая неправда есть грех. Все то, что не соответствует Божьему стандарту, это есть грех. Все то, что никогда не сделал бы Иисус Христос, это есть грех. Всякая обида, зависть, сквернословие, когда ты что-то подумал даже о человеке неправильно, это уже есть грех. И многие из них даже не знают, что они живут в грехе. Они даже не представляют, что они делают какие-то грехи. Потому что их в церкви обманули, что они уже спасены, что они уже автоматически на небеса. Им только осталось умереть, и они уже будут там. В то время, как они заигрываются грехом. В то время, как они живут, как этот мир, мы должны приложить максимум усилий, чтобы жить в святости. И поверьте, вы можете жить в святости. Если тот, который воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то поверьте, он может воскресить и ваши мертвые тела. Если Иисус Христос в вас, то Он сильнее того, кто в этом мире. Если вы крещены Духом Святым, то вы будете слышать Его голос, и Он наставит вас на всякую истину. Иисус Христос имеет всякую силу и власть освободить вас от любого греха. Он может дать вам полную свободу от любой зависимости. Вам всего лишь нужно прийти к Нему с искренним сердцем. И Он может помочь вам справиться с любым грехом. С любым. Но если вы уже считаете себя спасенными, если вы считаете, что вы под благодатью, и что для чистого все чисто, и вы можете спокойно грешить и быть спасенными, то вы закончите в аду, поверьте. Вы никогда не обращаетесь к тому, кто может вас освободить от этих грехов. Вы его просто не знаете и он не живет у вас. Вам нужно пригласить Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы Он освободил вас от всякого греха, чтобы Он освободил вас и помог вам больше никогда не возвращаться к своим грехам, а Он может это сделать. Поэтому придайте особое значение тому, чтобы хранить себя в чистоте и святости, чтобы жить в чистоте и святости, потому что ничто не и преданное мерзости не войдет в жизнь вечную. Да благословит вас Господь наш Иисус!